Шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета принимает новых гостей. 16 ноября в гости к будущим журналистам приехал человек, который действительно может поделиться своим опытом. Член редколлегии «Новой газеты», секретарь Союза журналистов России, писатель и член Совета по правам человека при президенте России Леонид Никитинский. На встрече со студентами Леонид Никитинский презентовал свою книгу «Апология журналистики», которая посвящена пропаганде, развлечениям и журналистике. Все эти три пункта составляют единое медиапространство России. В этом убежден автор книги. Кроме этого, журналист обратил внимание студентов на проблему современной журналистики. Она стала неэффективной и неинформативной. Открываем программу. Где там информация? Хоккей, ток-шоу. Но это еще можно так там как-то как к информации приплести. Сериал, Викторина. Это чистая развлекуха, да. Ну и в перемешку там иногда появляются новости в нагрузку, да? которые чаще всего в перерывах между хоккеем это мы проводили соответствующие даже исследования и пришли к выводу, что вот большая часть того, что есть в так называемых СМИ, это просто переписанные пресс-релизы, типа пришел, ушел, там приехал, открыл, закрыл, ну может быть еще что сказал. И в основном это развлечение, там кроссворд, как солить капусту, там, он может быть, это полезные советы, даже и неплохо. Отметить, что Леонид Никитинский посвящает свое творчество темам судебной и правовой системы. В 1988 году Леонид Никитинский в журнале «Огонек» написал очерк с названием «Беспредел». И в заключение приятно отметить, что это слово вошло в общественный оборот. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз.